События на Леоне 2. Полная капитуляция Макарона с сервером. Кто бы не капитулировал, когда увидел это, прибыло больше 100 человек, 68 плюс уровня и выше. Есть подозрение, что Макарон знал это и технически свалил за 10 минут до... Закрытие трансферов вместе со своими ребятами. Но я подозреваю, кто-то тут остался, потому что что-то свалило очень мало людей. Давайте начнем с начала. Меня зовут Розе. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Играю на сервере Leona02, играю в игры, делаю обзоры. Две недели назад открылись трансферы. Кто не знает, что такое трансферы, это возможность путешествия по серверам мира Lineage за реальную валюту. Последний трансфер был три месяца назад. Если я не ошибаюсь, в начале лета в июне, когда с Leona2 улетели все вары из сервера превратился в ману небесную для буста перса развития. Так вот, новый трансфер принес на Леону 2 варов во главе с Макароном. Мне лично много интересного приходит в голову. Я бы мог вам рассказать про теорию лжи и обмана на Леоне 2, но из-за уважения к ворону как человеку широкой души и великого ума не буду. Тем более мне еще играть с ними на Леоне 2. О событиях сервера. Прилетели вары, мы встретили их душевно. Вот сверху ссылочка на видео, как мы их душевно встретили. Но из-за того, что на Леоне 2 было 3 месяца фарм, люди очень расслабились и нахватались смертей. И нас буквально с каждым днем становилось все меньше и меньше. До варов это можно назвать пахуизм. Некорректное управление составом Но это не важно в данный момент На второй неделе войны на Леоне 2 Соды против джустик Такого похуизма я еще не видел В джустиках 5 часов вечера 30 человек онлайн Все активы куда-то пропали У всех появилась работа Отпуска на Майами На Мальдивах Какие-то дела Провели закрытое собрание Главы кланов Решили улетать с сервера, кинуть родную Леону вторую, оставить все макарону. Я отписал замка Эллу, что не буду лететь и останусь на Леоне 2. Пойду в ПВЕ игру, раз такое дело. Лично не понял, почему они улетели, был же равный бой практически при онлайне. Не знаю, ну сами смотрите, я играю в одно окно без доната, понимаете, да? Почему я не захотел лететь. Эээ, кстати, пока не поздно, кто играет как я. Создайте хотя бы 4 твина при фри игре без твинов никуда. И если вы планируете играть Lineage 2 Mobile, фри игру это только за орба. То есть хил с крестом. Это такой персонаж, который хилит. Это я объясняю для людей, которые, возможно, первый раз смотрят видео про линейдж и не знают, что такое линейдж. Просто так ввожу ясность. С нуля начинать не варик. Дорого, и вы не почувствуете вкус игры. Потому что линейдж раскрывается именно через пару лет, когда вы забустите персонажа. Когда откроются вот эти все данжи, когда вот этот весь контент будет, когда вы выучите все скиллы, у вас появится интерес играть. У каждого клана будет там по 4 топа, там, к примеру, которые выносят по 100 человек. Это тоже круто, потому что, ну, это, ну, оно как, я не знаю как сказать, вот герои там типа, типа, боги там, и вот эта постоянная война за РБ, за земли, там крутятся просто колоссальные деньги, это просто, это игра, жизнь. Если только вы просто не хотите убить время на изучение что-то нового в мире ММО, то просто создайте перса, побегайте, покачайтесь, вам надо, через неделю вы забьете. Итак, я уже смирился с ПВЕ игрой, и тут до конца трансферов остается один час. Это в понедельник 23 часа. Смотрю мировой чат. Разрывается. Не пойму что за дело такое-то. Думаю Мазай снова пуканы подогревает. Это местный дурачок. Открываю рейтинг. Смещение в рейтинге на 120 позиций. Оказывается это был коварный план. Залететь после. Отдали же сервер, тихонько, за час до закрытия трансфера, и кошмарить макарона. Я так понял. Просто очень много моментов подозрительных, непонятных. Но что я, просто простолюдин, могу понять? То все было договорено, заранее этот весь махач, что мне кажется, то мне кажется. Каких-то доказательств у меня нет. Я вот немножко грязи вливаю в ваши уши, вы начинаете думать... И это хорошо, когда вы думаете, я хочу похайпиться, и я хайплюсь. Ну, ну, что тут такого? Вот кто-то хайпится, вот как у нас есть такой парень, Мазай. И в честь него даже клан назвали там Мазай Мачеглот. Ну, понимаете, да? Уважение, вот звук какой, хороший, уважение, все это. Просто парень хайпится, он, ну, я не знаю, какие... Что у человека на уме, он просто какой-то план делает по убийству Твинов. Ну, я не знаю, это просто какой-то пенсионер на пенсии с бутылкой водки, вечером бухает, и вот она бегает, убивает, а потом еще воняет в чате, там что-то рассказывает. Короче, я думаю, на каждом сервере такое есть. Что-то очень много внимания мазаю. Не хочу выглядеть смешно, хоть в основном мой контент это трэш и клоунада. Так что, снова фрифарм и спокойная жизнь. На Леоне 0.2. Я очень скучаю за позитивом в ТС. Хоть пробовал в ПВЕ режиме пару дней. То, что там очень веселые ребята поднимают настроение. За что им благодарочка лично от меня. Увидим что будет в будущем. Какие меня ждут трудности и интересные события. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Леона 0.2. Скучная игра. До следующего трансфера.